Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова. И здесь я говорю только на русском языке о самых интересных аспектах грамматики и лексики русского языка. Пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь. Или здесь, или здесь. И э, да, и пишите ваши вопросы. Что вам интересно? Какие... Аспекты русского языка. Какая разница между словами? Иногда есть два слова, они почти идентичны, они похожи, но вы не знаете все нюансы. Пожалуйста, пишите ваши вопросы. И, пожалуйста, пишите ваши вопросы только на русском языке. Мне не нравится, когда вы пишете на английском. Пожалуйста, пишите по-русски. Вы можете всегда э, сформулировать ваш вопрос на простом. Русском языке. Хорошо? Да, и э, вы знаете, что у меня есть мой клуб «Русская дача». Это подкасты и видео каждые пять дней. И в феврале, сейчас январь, в феврале для новых членов, для новых людей абонемент будет чуть-чуть дороже. Поэтому еще три дня, чтобы стать дачниками. Только если вы позитивный и мотивированный человек, и вы Готовы все слушать, читать и говорить только по-русски. Хорошо. Сегодня у нас такая типичная ошибка, которую делают люди. Обычно люди, которые недавно учат русский, но иногда и тоже люди с хорошим уровнем. И это разница между «мне понравилось» и «я полюбил». «Полюбила», «Мне понравилось», «Я полюбила». Я очень часто вижу <coughs> такую такой ошибку, когда, например, человек прочитал книгу и говорит «Я любил эту книгу» или «Я полюбил эту книгу». Но э, человек хочет сказать, что эта книга была хорошая, интересная, да, и здесь правильно сказать «Мне понравилась эта книга». Почему? Я полюбила, я полюбила это значит, мне что-то было неинтересно, и потом у меня большая любовь к этому. Обычно человеку, иногда к месту, например. Но это значит очень серьезная эмоция, серьезное чувство, любовь. Любовь, да, по-русски, любовь это не. Любовь к пицце или к книге ⁇ это серьезное чувство, важное. Любовь. Да? Это правда, что мы можем сказать, о да, я люблю пиццу, я люблю этот город. Но странно, но в прошедшем времени, прошедшая форма, я полюбила, обычно это что-то серьезное. Например, например... Есть люди, которые говорят, что «А, любовь с первого взгляда есть, значит, мы можем увидеть человека в первый раз в жизни и сразу любовь». Может быть, но мне кажется, это не любовь, это просто вам нравится человек. И потом, если вы долго, много времени вместе проводите, то... Это любовь, это как в фильме, в книге «Маленький принц», что чтобы реально любить человека, мне кажется, надо много времени вместе провести. Ладно, это не тема, но... Да, например, когда я первый раз увидела моего молодого человека, он мне очень понравился, но я его полюбила не сразу я его полюбила может быть через год да то есть полюбила значит все я хочу быть с ним всю жизнь да полюбила это очень серьезное чувство а, то есть мы не можем сказать я полюбила эту книгу может быть если например это книга которую вы читаете каждый год все, я уже не читала эту книгу год, надо срочно читать. Да, значит, у вас прямо м -м, любовь к этому автору полюбила. А, или, например, я сейчас живу в Париже уже 7 лет, но я не уверена, что я по-настоящему полюбила этот город. Я не знаю. Не знаю, я не могу сказать, что это мой город, идеальный город, хотя я очень люблю Париж, но я не уверена, что я здесь хорошо, гармонично интегрировалась в город, да? а, вот полюбила. И понравилось это просто... Мне кажется, это интересно, мне кажется, это хорошо... Мне понравилась эта книга, мне понравился этот город, мне очень понравился этот спектакль. То есть что-то один раз, да? понравится это один раз. Что-то приятная эмоция, хорошая эмоция, но не любовь. Да? И да, и, например, и мы можем сказать, я... Полюбила этот город, и мне понравился этот город. Я полюбила этот город, значит, я, может быть, хочу здесь жить. Я здесь уже живу и хорошо знаю этот город. Но мне понравился этот город, может быть, я была там два дня. Красиво, красивые улицы красивая культура, архитектура. Да, мне понравилось. Может быть, я никогда сюда не приеду. Да? Например, я полюбила Японию, когда была в Японии, и начала изучать рус... японский язык. Да? То есть это логично, нужно любить культуру, иметь интерес к культуре, чтобы учить язык, потому что мотивировать себя учить язык, это очень непросто. И да, мне понравилась Япония, значит, о, да, было очень здорово, мне очень понравилось, но не больше. Вот. Вот так, дорогие друзья, значит, пожалуйста, очень важно. Я знаю, что в... во французском, например, мы говорим о oh, j'ai aimé а, в... в английском говорим «Oh, I love this book», да? И в японском тоже мы говорим о скинината, скининаримашта. Это глагол любить. Но в русском любить, это мы не можем сказать, о, я любила эту книгу, я полюбила эту книгу. Нет, мне понравилась эта книга. Конечно, я понимаю, почему люди пишут любил книгу, потому что грамматически это не так трудно. Да? Мне дательный. Понравилась эта книга, надо думать, мне потом нравилась или понравилась. Потом понравился, понравилась, понравились. М -м -м. Лучше сказать, я любила, да? но нет, нет. Значит, когда вы что-то сделали один раз, и это было приятно, но не больше, мы говорим, мне понравилась эта книга. Если это очень сильная эмоция, вы можете сказать, я полюбил эту книгу, хорошо? Полюбил, я так полюбил эту книгу, что она у меня э, около кровати, и каждый день моей жизни я читаю пять страниц из романа «Мастер и Маргарита» или из, не знаю, из... Не, не знаю. <с> Хорошо. Дорогие друзья, э, пишите примеры. Например, э, пишите пример. Мне понравилось что-то и я полюбил. Часто, когда мы говорим я полюбил, еще один нюанс, есть контраст. Я не любил и потом полюбил. Я не любила этот город, потом полюбила этот город. Я не любила э, чай, но в России полюбила чай. Хорошо? Вот, дорогие друзья, спасибо, что смотрите мой канал. Я надеюсь, это было не слишком трудно. Лайкайте, вступайте в русскую удачу, покупайте мои книги, упражнения на, транскрип... упражнения на перевод и транскрипции. До скорого! Пока-пока!